Здравствуйте! Сегодня пришло время делать очередную плановую нормировку на виноградном кусте с зелеными побегами. До этого я выламывал двойники, а теперь мне необходимо выломать, которые неправильно растут побеги, или слабые соцветия, или загущенность. Но в общей сложности на этом виноградном кусте Кадрианка мне необходимо оставить 40 зеленых побегов. На некоторых побегах есть по два соцветия. На таких сильных побегах, как на этом, оставлю два соцветия. Он смело потянет такую нагрузку. Выламываю пасынки, которые появляются по пазухах листьев, отшипываю усики и закрепляю зеленые побеги на проволоке. Наверх мне пошло около 10 зеленых побегов, и теперь необходимо оставить 30 зеленых побегов на нижних рядах проволоки. Итак, приступаем. Чтобы загущенности не было и лишние побеги я буду удалять. Вот этот послабше растет, я его просто удаляю все удалил вот этот бок растет и слабенький тоже удаляем вот такие удаляем слабые вот тоже бок растет и слабенький удаляем его этот тоже слабенький бок растет удаляем вот этот тоже видим он плохо растет тоже удаляем его вот этот удаляем на это место я с той стороны сюда добавляю побег вот этот побег более развитый. Все, Вот этот зеленый побег с той стороны заменит вот это как раз пусторядие в этом месте. Вот этот зеленый побег я пока оставлю. А потом будет видно. На проволоку так присевываю. Проволока это в изоляции. Намотал два виточка. А так раз на скобочку и защипил. Все. Усики удаляем. Все. Потом будет видно. Еще неоднократно придется мне возвращаться и просматривать, где может пропустил. Поэтому необходимо на всем протяжении вегетации данного виноградного куста проходить и просматривать побеги. Здесь можно этот побеги оставить, но здесь необходимо удалить одно соцветие, потому что он слабенький и два соцветия он не потянет. Поэтому одно соцветие сразу смело удаляем и здесь тоже оставляем его. Все, так оставил. Вот эти слабые сразу срезаем, вот тут... Вот видим слабый. Срезаем его. С него толку никакого не будем. Остальные слабо развиваются побеги. удаляю. Вот так расположены зеленые побеги на двухплоскостной шпалере. После обломки лишних зеленых побегов необходимо произвести обработку винограда от болезней и вредителей. Сегодня вечером буду проводить обработку. Вот поэтому сегодня я и делаю обломку лишних зеленых побегов. Или можно так сказать, делаю нормировку на данный виноградный куст.